Итак, снова здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я бы хотел вам порекомендовать один замечательный сайт, который называется SmallPast. Для того чтобы начать пользоваться этим сайтом, вам необходимо будет пройти небольшую регистрацию. Это указать свой email и пароль. После того как вы зарегистрировались, вы уходите на сайт. Но хочу вам сказать, что на этом сайте у вас не получится заработать. Зато здесь можно неплохо прокачать свой проект. Это может быть канал на YouTube, это ваше видео, это может быть вашим сайтом, это может быть группы в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Здесь вот посмотрите, большое количество вот в Фейсбуке лайки можно поставить. Можно в Инстаграме подписчиков себе набрать, в Ютубе просмотры. Все это вы можете сделать на этом сайте. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Для того, чтобы вам прокачать свой проект, вам необходимо сначала заработать монеты. Монеты зарабатываются таким образом. Например, вы хотите вступить в группу. Нажимаете «Вступить в группу». Вы состоите в группе. Эта группа уже у меня есть, поэтому я захожу в другую Здесь я вступаю в группу, все, закрываем. Успешно зачислено вам столько-то монет. И так вы выполняете их, там будет много. После 9 монет пойдет 8 монет, 7 монет, 6 монет. И таким образом, большое количество можно здесь каждый день зарабатывать. В итоге, когда вы заработали свои определенные монеты, вы можете уже добавлять задания. Добавлять задание это Facebook, лайки. Все то же самое, что вы, как вы зарабатывали монеты, на то вы их можете тратить. Можете вот на просмотр YouTube, здесь вам необходимо будет указать ссылку своего видео или канала. И все. Таким образом вы ставите монеты, сколько вы монет будете платить за количество просмотров ваших. Здесь вы ставите сколько вы хотите в сутки просмотров. И всего просмотров. Таким образом, если 100 просмотров в сутки будет, и всего 1000 выполнений вы поставили, это у вас за 10 дней произойдет. После этого вы можете обновить. Вот Я вам покажу на примере. Вот мои задания. Я написал, чтобы мне поставили лайки на мое видео. И я беру, теперь меняю. Теперь мне надо в общее количество не 40, а 60. Все, обновить. И идем опять на мои задания. Таким образом у меня теперь стало не 40, а 60 всего выполнений. И выполнений в сутки по 5 выполняют. Каждый день. Можете получать бонусы. Каждый день вы будете получать по 25, по 30 монет. Выполняя по 25 заданий. Можете купить себе VIP аккаунт. Он вам даст небольшие преимущества. Можете купить монеты для того, чтобы не зарабатывать, а просто их купить и прокачивать свой канал. Существует партнерская программа, где для получения бонусов ваш реферал должен будет выполнить 25 заданий. Таким образом вы получите 200 монет и 10% от денег, потраченных вашим рефералом. Вот такой замечательный проект, сайт можно сказать, где вы можете прокачать свой проект. Спасибо за внимание. Всем удачи. Если вам понравился видео, ставим класс и подписываемся на канал. Смотрите мои другие видео. До свидания.